Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке и не только об этом. И вот я приехала с Мексики и состоялись у нас тут дебаты Байдена с Трампом. И я в этом году как-то сильно оказалась вовлечена в политику американскую, и сегодня хочу об этих дебатах с вами и поговорить. Но сначала отвечу на один вопрос. Мне задали вопрос, почему вы так редко выпускаете видео. Друзья, у меня есть одна большая проблема. Это вот это. Вот это, это вот это. А Это iPhone мой седьмой. До этого у меня был пятый, который в Мексике благополучно утопила в море. Но я уже давно подошла к тому, что мне нужен телефон с нормальным количеством памяти. У меня был Samsung, который был абсолютно неудобный. Я не могу пользоваться Android. И поэтому я решила купить iPhone, но ну, просто с нормальным количеством памяти, чтобы э, иметь возможность записывать видео, там же его монтировать и там через телефон его также публиковать на своем канале. Но, э, я думаю, надо купить новый, ведь в сентябре выходит новый. В общем, в сентябре iPhone передумал и не вышел. Э, теперь они говорят, что вроде бы как в октябре выйдет новый. Я уже так три месяца ждала, думаю, ну подожду еще один месяц. Но если они и в октябре не выпустят 12-й айфон, то я вам обещаю, что я куплю 11-й. И буду записывать видео на него. Ну а сегодня мы с вами говорим про дебаты Байдена с Трампом. Вообще эти дебаты были настолько неинтересными лично для меня. И в принципе эти дебаты были сильно разочаровывающими дебатами для поклонников Трампа. Объясню почему. Потому что Трамп выглядел очень уставшим. Он либо действительно устал, либо он себя нехорошо чувствовал, либо он абсолютно к ним не подготовился. То есть дебаты не носили никакой информативности. Джо Байден на этих дебатах нас всех сильно удивил, потому что вы знаете его кличку Слиппи Джо. Человеком он предстает перед нами таким, вот знаете, сильно уставшим, сильно в плохом физическом состоянии, как и в умственно. И э, все ждали как раз этих дебатов, потому что думали, что Трамп Байдена точно разгромит. Но товарищ Байден нас всех удивил тем, что он... Э, разговаривал вполне нормально, он, конечно, допускал ошибки в речи, то есть вот если бы я сейчас вам вот, вот это сказала, то есть вот таких вот у него было много э, задержек в речи, но, в принципе, он улавливал и то, что говорил ведущий, и то, что говорил Трамп, то есть мысль он не терял. Причем, что до начала этих дебатов, Трампа компания команда Трампа попросила Байдена сдать тест на присутствие каких-либо медикаментов в крови, особенно поддерживающих физическое состояние человека, но он отказался. Плюс, опять же, он отказался пройти проверку на то, есть ли у него микрофон в ухе или его нет. Но, но... В общем и целом, дебаты вел Крис Волис, по-моему, тоже такой ведущий, уже за 70, причем ой, абсолютно, на мой взгляд, не профессиональный или даже скорее человек, который не справился с ролью модератора, с ролью ведущего в этих дебатах. Немножко он подыгрывал Байдену, на мой взгляд, Потому что оказалось, что он также входит в демократическую партию, хоть он и там и ведущий из компании Fox News, а она такая компания, которая достаточно нейтрально к Трампу относится. Но, вы знаете, они поговорили обо всем и ни о чем. То есть... Трамп не был абсолютно к этим дебатам готов, это мое личное мнение. То есть он мог Джо Байдена просто завалить цифрами, показать, вот я пришел в 2016 году, безработица была на таком-то уровне в цифрах, сейчас она на таком-то уровне там, и так далее, и тому подобное. А он почему-то опять стал... Эм, такими общими, общими категориями разговаривать, ну, то есть там «tremendous economy», там, «the best economy in the world we ever had» и, и так далее и тому подобное. Этого было мало, ребята, я вам честно могу сказать, этого было мало. Действительно, у Трампа большие экономические достижения, и хотя сильно на них сказалась эта пандемия коронавируса, но тем не менее у него достаточно сильные достижения – которыми он мог Джо Байдена, на мой взгляд, разбить вдвое, вот так. Но почему-то, почему-то, опять же он говорил вот, вот, вот так, вот, вот как в облаке. Об а облаке не надо, мне кажется, тут должна была быть, должна была быть реальная конкретика. Что Джо Байден позволил себя во время этих дебатов? Ну, во-первых, он назвал Трампа клоун, но клоун. То есть он сказал, что там... Look at this clown, да? Посмотрите на этого клона. Он назвал Трампа щенком Путина, Путин с папи. Он сказал, что дословно... Will you shut up, man? То есть, ну если дословно это перевести, а не заткнешься ли ты, чувак? Да, Трамп много, достаточно перебивал его, но... При этом себе таких выпадов по отношению к Джо Байдену не позволял. То есть он мог сказать, слушай, ты ходячий скелет, закрой рот. да". Единственное, что Трамп позволил и что Байден себе позволил не раз, это обозвать оппонента Врону. Ну, вот как бы это единственное. В этом плане он выглядел лучше, но почему очень многие американцы говорят, что это победа Джо Байдена? Да потому что все отжидали, что Трамп его просто сожрет и косточки выплунет. А оказалось не так. Оказалось, что старичок Джо еще что-то может даже говорить. Вы знаете, я заметила нереальную подготовку Джо Байдена. Ну, во-первых, Трамп вышел без ничего, без каких-либо бумажек, Джо вышел с бумажками и очень много читал информации с них, допустим, причем я же говорю, что интервью было построено, не интервью, эти дебаты были как-то очень неразумно построены, допустим, вопрос, что вы сделаете, там, когда станете президентом, или почему вас именно должны выбрать, был задан вторым или третьим вопросом, хотя это как бы должно было быть завершающим аккордом этих всех дебатов. Ну ладно, ну ладно. Так вот, первое слово дали Трампу. И пока он говорил, Джо Байден вот так вот смотрел на свою бумажку, и даже видно было по губам, что он... Повторяет, То есть он читает и проговаривает. То есть я представляю, какая была подготовка перед тем, как он на эти дебаты шел. И тут, конечно, Трампу надо сделать выводы, потому что впереди еще двое дебатов. 15 октября и, по-моему, 29, не помню точно, где он должен все эти ошибки учесть и вот-вот-вот проявить себя во всей красе. Потому что на фоне Байдена Трамп это, конечно, командос. Что я еще хочу вам сказать, вы знаете, эти дебаты не сильно повлияют на minorities, скажем так, на меньшинство. То есть там на русскоязычное меньшинство, на азиатское меньшинство, на латиноамериканское меньшинство. Почему? Потому что мы жили при других системах, мы знаем, мы знаем то, о чем говорит Трамп, нам это понятно, и вот эту всю новую теорию нового мира, которую пытается донести Джо Байден, мы тоже там в своих странах хавали, и больше этого не хотим. И поэтому для нас дебаты имеют вторичное значение, первично для нас имеет общая политика, о которой говорят эти два человека. Но для американцев дебаты очень важны. И очень часто дебаты как раз меняли мнение американцев и склоняли их в ту, либо в другую сторону. Поэтому, мне кажется, Трампу надо, надо подготовиться. Не использовать свои своей речи феноменал tremendous, best economy ever», а говорить конкретными цифрами и говорить, чтобы это было понятно. Потому что сейчас его поддерживают очень многие, и это нельзя упустить. Нужно доказать, что да, ребята, я для нашей экономики сделал очень много. И в цифровом выражении это вот так, вот так, вот так. Для такого населения, для такого населения, для такого бизнеса и для такого. И против этого Байдену нечего будет противопоставить. Дальше, кстати, помимо этого, вот все эти наши протесты, вся эта волна негатива, расизма, она вся там была обсуждена. И э, я вот думаю, откуда... На Трампа льется такое количество гадости с американских телеканалов, потому что вы должны знать, что большинство СМИ против Трампа как раз в Америке, и я поняла, ну, когда оппонент Трампа называет racist, you're racist, ну, то есть ты расист а что он расист, непонятно, ну расист конечно у Трампа были выпады, когда он там рассказывал, что э, нам надо построить стену э, потому что там мексиканцы к нам не отправляют своих лучших людей это как бы да, такой, такой как бы но я бы сказала, что это больше фраза не очень умного человека, нежели фраза расистская скажем так и вот, говоря опять же про эту стену, есть у нас такой канал Телемунда, по которой показал, что после этих дебатов Трампа поддерживает 64% латиноамериканского населения, испаноговорящего населения в Америке. Еще раз скажу, ребята, что по существу все было в общем. Немножко про экономику, немножко про протесты, немножко про то, немножко про это, но все в общем немножко про медицинское страхование, но все в общем то есть конкретики такой, которую бы я вам могла передать не было никакой в общем, то что говорит Трамп для меня близко и конечно я очень бы хотела, чтобы он победил потому что то, что он говорит, мне абсолютно понятно. Он говорит, что надо открывать бизнесы, надо открывать штаты, надо открывать школы, надо, если вы хотите маски носить, да носите вы маски эти, а если люди не хотят их носить, пускай они их не носят. и очень таких, очень много было всего того, что я в принципе поддерживаю. То, что он говорит про Антифу, то, что он говорит по поводу медицинского страхования, то, что он говорит про экономику. Все это для меня очень понятно и в принципе я считаю так же, как и он». По поводу, еще одному хочу сказать, Трамп очень быстро вывалил козыри на стол. То есть он начал обвинять сына Джо Байдена и в получении взятки от жены Лужкова, и от китайцев, и от э, украинцев и так далее. То есть это все такие... Такие вещи, которые надо было так вот, знаете, как-то красиво преподнести. А у него это было очень сумбурно. Ну, к примеру, они там говорят про экономику, на что он, а вот твой сын там взял, брал э, деньги у Батурина, или как она там, как у нее фамилия, да, 3,5 миллиона долларов и так далее и тому подобное. То есть... И все это как-то скомкано, то есть это такой же, такой же, такой же грандиозный скандал, который надо было так красиво подать. Вот как-то в этом раз Трамп на этих дебатах не подавал информацию красиво, точечно и обескураживающей для противника. Когда я смотрела его дебаты с Хиллари Клинтон, вот там он ее, конечно, он ее там так несколько раз красиво сделал, что она была абсолютно... Выбитой из колеи, абсолютно Здесь это все, вот какие-то дебаты были Все вот какой-то вот такой вот вот, вот сумбур Все какая-то информация, мешанина одно к другому и Все вот так вот замешано И то есть выделить вот так особо ничего нельзя Я же говорю, кроме того, что несколько раз Джо Байден просто оскорбил Трампа Чего Трамп себе не позволял Ребята, хочу вам всем сказать, дебаты американских президентов смотреть очень интересно. Объясню почему. Потому что почему-то очень понятно они говорят, что э, Обама, что Хиллари Клинтон, что Трамп. В принципе, это понятная речь. Не было ни одного слова, которое я бы в этих дебатах не поняла. И если вы учите английский язык, я думаю, что для вас это как раз в принципе было бы интересно, то есть такой разговорный, понятный американский язык, из которого для себя можно подчеркнуть много фраз, много выражений, и вообще понять структуру этого языка. Wow. Ну вот это все, что я хотела сказать по поводу первых дебатов. Очень жду вторых. Мне кажется, там должны были, будут сделаны выводы, и должна будет проведена вся работа над ошибками, и посмотрим, насколько могут... Смогут они опять поддержать Джо в тонусе, чтобы он справился с ними. Так же неплохо, как он справился с этими, потому что действительно такого э, выступления от него никто не ожидал. Все думали, что он будет на порядок, оно будет на порядок слабее. Все, ребята, пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал и будем разговаривать с вами обо всем дальше.